Всем привет! С вами снова интернет-магазин Водолей и сегодня мы ответим на один волнующий всех вопрос. Какая разница между насосом-ручьев с верхним забором и насосом-ручьев с нижним забором? Итак, к самим насосам. Это в принципе одинаковые насос, то есть рабочая часть, двигатель, набор, производительности, мощность, все одинаковое. Нет разницы, что этот дает больше или этот меньше. 225 ватт, максимально 60 метров, максимально полтора куба в час. При 40 метрах 432 литра в минуту дает насос и один, и второй. Отличаются не только конструкцией и одним маленьким элементом, о котором мы расскажем вам чуть, чуть позже. То есть конструктивно насос с верхним забором крепится за проушины, две заборы сразу же здесь, подача сразу же здесь. Для того, чтобы не забирал э, воду, с самого дна и взвесь, возможно, которая у вас есть в колодце или вашей емкости, используем этот насос. Для задач, когда мы хотим откачать воду максимально, потому что здесь у нас останется порядка 25 сантиметров, мы используем насос с нижним забором. Здесь забор снизу, выход здесь, крепление через одно ухо здесь. Подвесили, опустили, откачали практически до самого конца. И теперь, в чем же конкретно отличие? Здесь есть термозащита. Здесь ее нет, здесь она есть. Она встроена в двигатель. При перегреве двигатель она его отключает. При понижении температуры до 60 градусов она вновь его включает. И так может продолжаться бесконечно, пока не выйдет из строя двигатель. Поэтому в любом случае смотрим за тем, чтобы насос работал. Контролируем его работу. Поэтому насос может... Качать одинаково, возможно, вам нужен именно нижний забор, потому что вы хотите откачать до конца. Или вам нужен верхний, потому что вы хотите более дешевую И для вас совершенно не имеет значения, какой у него забор. Потому что насос исполнения с верхним забором, он дешевле, чем насос с нижним забором. Как стандартно, они поставляются с кабелем 10, 15, 25 и 40 метров. Длина кабеля как для этой модели, так и для этой Одинаковая. Средняя цена в интернете на сегодняшний день насос с верхним забором кабелем 10 метров 40 белорусских рублей. Насос с нижним забором кабелем 10 метров в среднем 45-50 белорусских рублей. С вами был интернет-магазин Водолей. Стараемся ответить на ваши вопросы. Оставляйте комментарии, подписывайтесь. Всего доброго. До свидания.